Ну а перед ночью ролик, оригинал Макс Риск, Он снимает аниме ну, все в этом духе. Начнем, ну, конечно, аниме лучше снимать, а все остальные каналы он снимает по И передам иду подписаться на все остальные каналы. Футбок, кстати, вот подпишусь я, так, так вот подпишут потом, Вон, Макс Риск, конечно, это не весь автор, он там с друзьями играет, приятного просмотра. Всем привет, я Макс Риск, меймплей, эммм, виперкодс, пиратский кодс, коды. Иллюзия, он загадочно появляется и исчезает в индийском океане, держи свое. дальше не читал. Мы бы хотели оценить игру, Мэм, давайте потом. Давай, я там должен еще оценить пару G игр, которые я снимаю. О, дуплончик. Кстати, это не монеты, а дуплон. Пиратский дуплон и пиратский Классно. Оп, Ну, дупло. А ладно. Стоп, стоп, стоп, стоп. Ладно, всем ночью, а.